Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена. Сегодня у нас на очереди обучение StarCraft 2. Как ни странно, несмотря на то, что есть в компании у нас специальные Wings of Liberty испытания, которые по сути являются обучающими, разработчики также придумали в сетевой игре обучение. Не знаю, когда это было введено, возможно это было... Хотя нет, это по-моему, было вообще давно, еще тоже... Наверное, с появлением даже Wings of Liberty уже было обучение в сетевой игре. Но это, по сути, да, Но чисто обучает игре вот именно в, сетевой, в сетевом режиме, потому что здесь у нас нет никаких особых задач. Мы, по сути, играем обычный ладдер, обычный ММ, но только против бота. Плюс у нас здесь есть некоторые условия. Во-первых, скорость игры у нас средняя. То есть это очень медленно, очень медленно перемещаются войска, очень медленно мы ставим здания, очень медленно перемещаются какие-то юниты. Есть вторая стадия. Тут у нас все побыстрее, плюс у нас появляются высокотехнологически наземные воен... бо... боевые единицы. Есть еще третья стадия. Тут уже все есть у нас, все юниты, скорость игры очень быстрая. При этом непонятно, насколько будет силен бот, потому что я вот играл первую стадию, я уже ее сыграл. Там бот очень-очень фигово играет, то есть он очень-очень медленно развивается, плюс, соответственно, он мало выскочен содержит. Так что, не знаю насчет двух других стадий, возможно, тут все получше. В первой стадии все очень легко, плюс мы можем выбрать любую фракцию, которую хотите, расу. Либо можно даже выбрать случайно, случайность, вам очень так хочется. Ну, мы давайте сыграем за тиранов сначала, потом посмотрим за зергов и за Протосов. Сразу говорю, что я за эти фракции играю еще хуже, чем за тиранов, поэтому не хайте мне, если там все будет очень фигово. Видео записывается еще в апреле 2017 так что, возможно, через полгода, когда это видео выйдет, у меня уже скилл будет гораздо лучше. Давайте посмотрим. За тиранов как оно все выглядит. На самом деле, скорее всего, это обучение я записываю для самого себя. Попробуйте создать армию, держать победу над врагом не более чем за 15 минут. Ну тут минута длится, конечно же, как нереальная минута в быстрой игре StarCraft 2. Тут все очень медленно, поэтому время тоже идет с такой же... Ну, идет с нормальной скоростью, но... При этом, учитывайте, что в нормальной игре за 15 минут, ну, это уже можно дав давно было бы завершить игру. Так, ну что ж, начинаем. Обучите больше КСМ. Да, нам периодически появляются просто различные задачи, которые нужно выполнить. Это, что нужно использовать горячие клавиши, что нужно построить больше казарм, кнопка выбора армии. Ну и, в общем-то, все тому подобное. Это вообще прям основы основ, видимо, для людей, которые не играли в компанию. Потому что в компании эти, в принципе, основы рассказываются. Ну, мы сначала обучаем КСМ, в принципе, ничего особенного. Начинаем, как обычно, с этого, 2 КСМ. После 2 КСМ начинаем ставить уже а, где-то саплай. Ну, да, я тут далеко уже не поеду, поэтому будем ставить прямо около казара. По идее, надо было подъехать где-то вот здесь поставить стеночку. Чтобы враги не зашли к нам. Готов. Если, например, зерги, они бы могли очень быстро забегание сделать. Так что, так лучше всего. Но вот я из-за того, что слоупок, я за слоупочиваю. И чтобы успеть поставить хоть где-то этот саплай, я установил его прямо около командного центра. Так, ну что, давайте сейчас поставим казармы еще. Ну вот казарма можно установить, в принципе, вот здесь. Было бы. Кстати, здесь у нас есть, соответственно, и лаборатория, и все остальное. Так что, конечно, можно было в другом месте установить эти казармы. Я, на самом деле, не сильно ее и прав. Построим перерабатывающий завод. Ну, в принципе, вот это обучение, оно хорошо. Потому что здесь все рассказывается по таймингам прям. Вот чтобы вы могли, если не знаете тайминги, когда что ставить, оно вам будет подсказывать. Чтобы не было простой той или иной постройки. Того или иного здания. Это все довольно полезно. Единственная проблема, то что скорость очень медленно. Ну, правда, потом, да, со следующим этапом скорость увеличивается. Так что, можно сказать, это и не проблема. А вполне себе все очень даже правильно. Так, давайте ставим еще следующий перерабатывающий завод. Потому что, да, уже время... Говорит нам о том, что пора бы ставить и следующий перерабатывающий завод. На самом деле, наверное, это неправда. А, неправильно. Потому что перерабатывающий завод надо ставить тогда, когда у вас не уже есть второй командный центр. Ну, второй, по крайней мере, газ надо ставить, когда есть уже командный центр. Это, конечно, зависит не еще не от того, какая у вас тактика. Если тактика у вас особенная такая, то можно, в принципе, и чуть попозже этим заняться. Кого так, мне надо быстрее поставить сопла еще один. Давайте-ка ставим. И у нас появляются новые КСМ. Готов. Так, ну давайте еще на газок отправим. Давай, удиви меня. Тут просто еще проблема в том, что... Как бы вот этих всех э, солдат... Ой, солдат, КСМ посылать на газ бессмысленно, потому что у нас нету здесь даже инженерки. Так что, ну газ здесь газ здесь настолько вот как бы нужен маломайски, что я, но я даже не знаю. Правильно ли вообще заниматься газом? Наверное, не совсем. Так, ну ждем, пока у нас построится еще и второй ЦЦ. Командный центр. Да, все очень медленно. Но в принципе для игроков, которые только начали, это даже еще лучше. Хотя вот можно в принципе привыкнуть к такой скорости, и ты потом просто будешь не успевать. Так что я считаю лучше с самого начала начинать играть на самой высокой скорости игры. То есть не заниматься вот такой вот ерундой с ботом, там, не знаю, тренироваться, якобы. Ну, конечно вы будете тренироваться, но вы будете просто не успевать потом. То есть привыкните к такой скорости, и будете потом, ой, да ты так, так сильно быстро. Почему почему так быстро? да? Потому что это нормальная скорость игры, блин. Не знаю, кстати, Винцев Либерти скорость, по-моему, точно такая же всегда была. А, то есть быстрая. Поэтому вообще не совсем понятно. Так, кстати, давайте еще поставим один этот команд... Еще одни казармы. Так, и давайте рабочих, да, перебрасываем на новую базу. Все туда идут теперь у нас. Добывать. Перебросьте свободный КСМ. Да я это и делаю. Свободный КСМ. Как будто у меня там КСМ 10 штук, блин, стоит, просто простаивает. Конечно, есть простаивающие КСМ периодически, но их не так уж и много. Так, здесь мы давайте ставим лабораторию. Вы давайте идите сюда, ставьте еще... Хотя пока рано. Можно весь пенного гейзера установить, хотя тоже бессмысленно. Лучше поставить пока одну станцию наблюдения. Вторая база пускай нам перекидывает рабочих, кстати, да. Я перепутал с базами слежения. Потому что надо было здесь базу слежения поставить, а не здесь. Так что можно тогда вообще вот так вот заняться. Пристройка завершена. Так, пристройка завершена. Давайте тогда щиты изучать, плюс э, наймем мародеров. Так, здесь мы, конечно, ставим реактор еще один. И давай, да, Хотя нет. Давайте-ка поставим уже. Да, еще. Еще и еще рабочих больше. КСМ плюс на хранилище. Недостаточно минералов. Улучшение командного так, Давайте мулов накидываем еще сверху. Минералов. Обучаем армию. Минералов. Нанимаем КСМ. Ну, в общем, все по стандарту. Ничего особенного в этой миссии нам не предлагают. Готов! Нельзя ни медиваки вызвать, да ни танки, ну разве Готов! что такое улучшение для солдат. И то, кстати, эти все улучшения не будут доступны Но в дальнейшем, вы сами увидите. Щиты, по-моему, будут, а вот э, шприцов, ну то есть стимуляторы, да, адреналина не будет. Вот стимуляторы почему-то нам не завезли, я не знаю почему, в армию без стимуляторов оставили. Так, ставим давайте-ка сразу два саплая, потому что смотрю, что-то какая-то ерунда. Так, все отлично. Но энергии пока маловато. Ничего, сейчас этот рабочий у меня еще поставит этот Так, отлично. Разработка завершена. Давайте стимулятор теперь устанавливаем. Армия у нас уже в 30 юнитов почти что. Так что, как видите, бот вообще бездействует. Уже столько времени прошло. Конечно, не 15 минут, как там написали нам, но... все равно достаточно много. Уже можно было первую атаку произвести любым видом отрядов. А бот почему-то это не делает. То есть он вообще бездействует полностью. Так. Ну давайте еще весь пеновый гейзер сейчас поставим. Здесь еще хранилище. Да. Я что-то немножко торможу. Так, стимуляторы. А, там только начали буквально развиваться. Да. Долго еще ждать. Так, ну свободных рабочих у меня нету, это самое главное. Сейчас еще поставим одно хранилище. Ну, припасов уже больше чем надо, так что можно поставить еще даже две казармы. Уже все, проблем с этим нет у нас. Единственная проблема сейчас supply блок все равно будет, потому что у меня уже много сильно нанимается солдат, много всего нанимается. Так что, такая хрень не выходит, что у нас сейчас все равно соплай начнется. Ну вот, я об этом и говорил. Так, оставь еще. Вот противник пришел, и он даже вообще не обладает никакой армией. Тут вообще, просто полная задница у противника. И непонятно, что он делал все это время. Так что, ну, мы, скорее всего, выиграем, конечно, здесь. Первая, короче, честно говоря, стадия обучения меня совсем не воодушевляет. Она, скорее, учит, так сказать, нуба тактики, нуба игре. Потому что, реально, игра выглядит совсем по-другому. Если вы играете в ММ, вы с такой тактикой будете еле-еле развиваться и вообще ничего не добьетесь. Конечно, начальный этап чисто развития армии понятен, но... Тем не менее, с этим этапом идти сразу в ММ, я думаю, что это будет фиаско сразу. Вы даже до бронзы, скорее всего, не дотянете. Любой игрок вас просто разобьет. Более-менее, хоть умеешь играть. Ну, конечно, если вы, как я, вот по таймингам успеваете, возможно, с таким составом армии вы что-то и сможете, но все равно этого будет недостаточно, чтобы пробиться даже, возможно, в серебро, не говоря уже о золоте. Где более умные люди играют, где более умные тактики, они а просто нанимаем солдат, нанимаем мародеров и идем болить просто всех подряд. Ну, как бы там ни было, мы, в принципе, проходим, даже можно дотикание уже не делать, я думаю, да. Игрок 2 просто сдается. 10 минут 30 секунд, и мы победили. Ну что ж, это был несложный этап, несложное задание. Следующий у нас этап второй. Стадия, точнее, вторая. Тут уже все поинтереснее. Но я буду продолжать, наверное, за каждую фракцию. Я запишу видео за тиранов, за зергов и за протасов. Потом еще попробую, может, даже за случайно. Посмотрим, что там и разработчики сделают. Но, скорее всего, они просто подберут под каждую фракцию, которая у нас выпадет, на каждом этапе подберут специальные задачи, да, как вот было сейчас за тиранов. Там КСМ построить, построить казармы, туда-сюда. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Веном. Всем пока. Удачи!